20 июня свою работу начала приемная комиссия Казанского федерального университета. Подать документы абитуриенту можно в электронной форме. Для этого необходимо зарегистрироваться в социально-образовательной сети «Буду студентом». Здесь абитуриенту нужно будет ввести свои данные и результаты ЕГЭ. После чего он автоматически попадает в базу абитуриента Казанского федерального университета. Помимо этого документы можно отправить экспресс-почтой или подать заявление лично, придя по адресу Кремлевская, 35. Каждый день примерно мы имеем 5 тысяч четыре тысячи поданных заявлений в казанский федеральный университет это с учетом филионов и по всем формам подготовки. 3 июля началась активная фаза приема документов. Это связано с тем, что большинству выпускникам выдали аттестаты о среднем общем образовании. По данным на 6 июля в Казанский федеральный университет уже подано более 37 тысяч заявлений, из них оригиналов 3696. Более востребованным среди абитуриентов является Институт управления экономики и финансов, на него подали заявления почти 5 тысяч абитуриентов. Ознакомиться с результатами прошлого года можно на сайте kpfu.ru в разделе «Приемная комиссия. Итоги приема». Там можно будет найти проходные баллы, поступивших в 2016 году. Если говорить по среднему баллу поданных скажем так, документов, то он чуть выше, чем в прошлом году. Вполне очевидно, потому что количество бюджетных мест у нас стало меньше. И это обусловило более высокий конкурсный балл. Но окончательно эти цифры рассматривать можно всерьез только тогда, когда мы завершим прием документов. Пока же это промежуточные данные. В этом году предусмотрено почти тысяч бюджетных мест по всему университету. А принять Казанский федеральный в этом году планируют 13,5 тысяч абитуриентов. Успеет ты подать свои документы, чтобы гордо называть себя студентом Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Mm. <music>